Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат ATOL 90F, программирование времени кассового аппарата. Для программирования времени на кассовом аппарате ATOL 90F необходимо из выбора нажать клавишу X. На экране отобразится текущее время кассового аппарата. Для изменения этого времени нажимаем клавишу итог. Вводим корректное время.